Во-вторых, кроме змей Здесь надо еще иметь сноровку забираться. Паскал я имею без рук забрался. Короче, какая-то у меня группа медлительная вообще. Они идут полчаса. У нас по времени мы не успеваем. Туда военной базы тайти-то, в общем. Хочу вам показать, заснять такой подрящий вкус. Вот, кстати, Будет если военный лагерь. На кстати, так, вот. вот сложенные дрова. Видно, они... Всем привет друзья ну что тяжелый день начинается а, с чего начать ну, наверное с того что у нас катя с нами алекс на ну и рюкзак мой, под цвет моих глаз доброе утро а -а -а. Сегодня на приключениях, Продолжаем так Тяжелое утро сегодня. В алтай И сегодня наша задача все-таки дойти до этого места, потому что мы уже устали идти. Больше недели идем, можно так сказать, да? И пытаемся, пытаемся. Митяй взял с собой энергетик, заправиться. энергией. Ну вот, заправляется, да, О, Кисленько так. Так что, друзья, не переключайте, ставьте лайки, мы в прямом эфире идем с вами в поисках самых необычных предметов. Кстати, снизу нами река, огромная река, да? Ага, и обрыв. Да, и обрыв. Идем по специальному тропинке, друзья. Которая... По маршруту, который, скорее всего, и останется с нами. Так что... Картя с... Правян взяла свой, вон уже, посмотрите. В общем, суть такова. А, тяжелый день, тяжелый миг. А. Ну да, я по чистому прошло, ты по грязи. Блин, я телефон а, взял. о Мы видим Также, друзья, перед собой несколько туристов. Чего они хотят? Кадров, Посмотрим. и, база, и, все это и Военную базу Вы здесь знаете, с ними. Что мы, мы больше недели, а. чтобы вам показать. И нам сейчас уже не места. Ух ты. Ваши любимые блогеры. Блогеры. Опа-на. Люди хотят пройти. Пошли, поможем им. Ох, тяжелый день. у здесь купаться реку увидели в общем вот такие дела опять тяжелый день начинается с какого-то непонятливого момента так но ну реку хорошо мы видим Шахтеры плывут. Вон шахтеры. Так. Утро у нас сегодня уже тяжелое. Нам надо подняться повыше, обойти, дойти до края. Ну, сейчас по пойдем потихоньку. Так. По времени мы пока успеваем это Катя остановилась. А, будь тяжело, очень сразу вам говорю. Река меняет русло. Песочек. А что Катя встала? О, ящерица. Скатина жирная. Не знаю, что получится. Так жарко что-то все анклау нглосак сам сам <свеч> ты язык сломаешь короче это энергетика там запинел так очень жарко невыносимая духота мухи и очень огромный риск пройти это момент капец вот посмотрите где мы идем очень жестко можно и змей встретить но мы сейчас попытаемся достонально пройти этот момент вон катя там еще кто-то а вон рыбаки подплыли так, очень тяжело, просто очень тяжело. Так, идем. Главное смотреть под ноги. Во-первых, здесь змей вагон. Во-вторых, кроме змей, здесь надо еще иметь сноровку. Забираться паскал я имею без рук забрался. Попано. тропинка. О. Так подождем Алекса с что-то недолго идут. Вон видите? ковыляют делать им нечего вот и ковыляют короче какая-то у меня группа медлительная вообще они идут полчаса у нас по времени мы не успеваем туда военной базы -то идти-то, в общем 40 километров мы хрен дойдем до нее сегодня вы так будете идти мы не дойдем до базы военной мы походу, вообще не дойдем с таким темпом я уже заколебался. Печет, заметил. Да. А здесь кого-то вешали, я смотрю, здесь. да? Виселицу, Виселицу кто-то здесь поставил. Ну да, Капец, как жарко. Надо ускориться. Ах. Очень тяжело. Блин, как жарко. Не знаю. Покупаться бы. Да. Но здесь лучше не стоит. А так. А, Печачью не задавили. Так, в общем, нам пока тяжело дается это необычное путешествие. Но у нас уже здесь трое. Алекс, Посмотрите, он про змеи рассказывает, что один был случай, когда они были в дальнем востоке, какой-то змей укусил ему за палец, за мизинец, и резко температура поднялась, еле откачали, не было ни у кого противоядий в больнице, а у местного жителя, который жил там. Оказывается, было противоядие, и он сказал, что это очень простое. Водку пьете и все, и вылечиваетесь или настойку. Вы представляете, а мы же не знали, а, как жарко. Не знаю. Тропинка почему-то расширяется, то уменьшается. Вот тут проблема. с а... энергетиком. Заправился энергией, да? Множество таких интересных. Да, как говорится, реклама. Хотите путешествовать, пейте энергетик, да? Но нет, друзья. Это еще начало. Посмотрите. Катя куда-то пропала. Офигеть, горы, да? Такого нигде вам не покажу. Это Алтай, друзья. Самая секретная территория, кстати. И сама... В общем, путь начинается расходиться. Не знаю, куда мы идем. Но вроде правильно. Здесь были раньше необычные надписи. Но сейчас их почему-то нет. Кстати, военные здесь часто ходят. Но сегодня... О! Еще забыл вам сказать. Друзья, почему грибы зеленые такие, салатовые? Аккуратно. Здесь радиация. Радиация очень сильная. Вот такие болезни на деревьях. Часто Множество людей, которые здесь грибники, они на протяжении 7-10 лет собирали грибы. И потом одним случаем один мужик поехал дать анализы. И оказалось, что на протяжении этого времени он ел грибы, которые были покрыты радиацией. И у него было облучение минимальное, в общем. Но он чувствовал себя очень плохо, усталым, тяжело ему вечно было голова, стала кружиться и тошнить. Но суть в том, что этот лес, дорогие друзья, не оставляет улики вообще. Кстати, да, военные здесь были здесь ползает блин кстати мы за чистоту эту бутылку я в сумку положу. так идем дальше наша вкус вот, кстати, Будет если... военный лагерь. На самом деле, кстати, так, вот. Кстати, вот сложенные дрова. Видно, они готовили здесь, чтобы печь что-то. Вот, Военные часа здесь столика. А, находили. Множество не знаю, таких необычных случаев. Вот такая фигня, друзья. Короче, да, короче здесь мы вот сейчас мусор положим короче, сюда, чтобы вы, друзья, не думали, что мы э, загрязняем природу. Так, и все. Так, идем дальше теперь. А дальше у нас путешествие в Амрак. Так, куда мы пойдем? А пойдем мы теперь в самое необычное место. Кстати, что хочу еще вам рассказать и показать? А здесь есть воронки, очень множество воронок, а, здесь проходили учения, опыты или что-то еще, но а, здесь есть еще кое что интересное, а, весь периметр покрыт необычным таким а, радио, таким ударным пеплом, который здесь происходил. вот посмотрите, а, кроме воронок, вот видите, раз воронка, два воронка, три воронка, там четыре, пять, вот пять, шесть. Здесь военные, вот видите ров, как будто что-то защищали или удерживали, или типа одержали. Да, еще множество таких интересных. Вот один окоп, друзья, который военные, скорее всего, сдерживали в ту сторону. Зачем здесь столько много окопов и множество лунков, этих, которые попадали по ним, неизвестно. Но самое интересное то, что а, вот где-то неделю назад, может две недели назад, вот видите, огромная воронка. Долбили чем? Вон еще воронка. Сейчас вам еще покажу воронки, которые, их очень много, вот смотрите. Раз, два, три, четыре, пять. И они все, что интересно, друзья, а, были именно на холме. Он еще парочку сотен, наверное. Здесь полностью лес. И, кстати, посмотрю, лес весь э, был в огне. Это, конечно, интересно. Но что самое интересное дальше э, вам не покажут это по сме, особенно местным. Э, да, Алтай очень э, заманчивая такая территория. Блин, чуть не убился. Но самое интересное, на Алтае вы не увидите прям вот идеально все, как должно. А, природу, там, пятое, десятое. Да, вы увидите. Но такого масштаба, которые здесь закрыты, это именно военные как будто здесь а, воевали. Да, кстати, как будто после Второй мировой войны. Окопы постоянно. Кстати, а, есть множество доказательств того, что есть а, еще военные такие останки. Вот, посмотрите, это военный сапог, который был военным, наверное, уничтоженным. Каким? Никто не может понять. Вон, посмотрите, еще сапог. И именно, скорее всего, воронка его здесь добила. Вот, посмотрите, раз, воронка, два. Может, они шли здесь потоками, потому что множество таких интересных моментов. Но что самое интересное, скорее всего, этого солдата хотели спасти. Вот тут видно, скорее всего, костер разжигали переночевать или э, сделать операцию. Это мое мнение так, потому что, скорее всего, может так и было. Но суть в том, что в этих местах, друзья, очень опасно ходить одному. Если вы ночью сюда приедете, то пинайте на себя. Вы увидите множество необычных явлений. Секретные оружие России, скорее всего. Скорее всего, здесь, дорогие зрители, находится недалеко от этого места. На высшей там э -э Скале Есть лаборатория Там же проходили опыты Там же были первые изобретения Вот таких необычных войск Я просто не могу вам досконально рассказать Я брал информацию От очевидцев, от местных жителей От туристов И множество других э людей Которые подтверждали не одним А несколько людьми Но вы можете увидеть сами. Вот воронка. Что здесь могло быть? Вот воронка, а вот лес, который весь сгоревший. Как вы это объясните, если это неправда? Нет, все, дорогие друзья, еще хуже, чем казалось. Это место просто колоссально опасно. А не так давно здесь нашли одного человека говорят местного жителя убитого. Где именно? Ну где-то в этом месте а, он нашел что-то необычное и решил вернуться второй раз сюда. Но второй раз ему не повезло. Вот видите, мы идем по тропинке, которая почти засыпана. Есть множество интересных моментов. Давай. Что ты нашел? От зонта. А. Что это? Ну. Да не надо, я трогать не буду. Что, зонта. Здесь? что здесь произошло? Зонтом кто-то военный был, может, генералы? Все, может быть, тут везде все разрушено. Ты посмотри, все, что здесь было. Это еще не от... Там, там тут останки там, человека. Здесь произошло. И вот да, вся информация, друзья, то, что здесь было, друзья. Это только начало. А, кстати. И еще, а, военные не, не впускают сюда людей, особенно туристов. Местные жители то в общем, не ходят. А ты видел, сколько воронок здесь? Да, смотри справа. О. А это канат. Канатная. Канатная железка, смотри, какая опа на землю. И почему она здесь? Скорее всего, здесь был подъемник в ту сторону. Ну, Мост подъемник. Да, подъемник. Его расфигачили. Да, это для подъемника или для моста, который вверх уходил. Ну, что битва была? Все может быть. Ты видел, сколько там останков, а, сапоги там, а, вот из зонтик увидел. Я там увидел разбитые старые часы. Да ты че? Их очень здесь много. А что, а что нам... ну, там, так Блин, ну не знаю, друзья, прокомментируйте, может лесники знают, что здесь произошло. Готов. А почему лес весь сгоревший? Ну не весь, частично. Да, ну, да, Я... под корнями. ну да, как будто здесь была битва. Тут видно, вот видите, скальные эти камушки. Они как будто отлетали от взрыва. Вон, видите, да рассыпаны вот везде. А вот воронки опять начинаются идти. Такие, да? да, они именно идут в том направлении, как будто что-то они там сдерживали. Или все наоборот. Здесь была а, армия вот тут. А там что-то надвигалось сверху, горит, что потому что, скорее всего, всего. всего, это артиллерия била. мне такая же. Может вертолет, может, может миномет, может, миномет. но много... А блин, танки, ну, ты фиг поймешь, пока не увидим техники там частично, ну, раздолбанное колеса там или что-то подобное, тогда уже будем... Нет, видеть. но ты тоже да, не торопись, не потому что множество очевидцев, вот именно местные жители, сюда не ходят. А туристов сюда и не впустят, как нас. Это нам приходится проходить масштабом. Но самое интересное то, что здесь да, происходит ситуация, постоянно.. Видите, частично сгоревшие. И знаете, вот таких много, много пинк Начиная, видите, прямо из-под корни, вот она загорала. Вот это здесь испытывали такое оружие, электрическое оружие, которое ставили. И она корни сгорали. И дерево падало. Ну не знаю, как ли это. Я не знаю, куда нам идти. Тут две дороги было. Одна заросла влево, другая вправо. Ну что, направо пойдем? Хрени хрень найдем ну, или пендюлей получим? Да я не знаю. Двигаемся по правой стороне, я думаю, более-менее будет правильно. Ну не знаю, налево там какой-то подъемчик да, идет. Ага, и комаров здесь много. блин. Здесь слишком много. И мух, и комаров, и какие-то рвы. Двигаемся, друзья. Всё, продолжаем ага. Множество хейтеров говорит, да что тут лесу, да что вы? Ну придите. Ага, нашел дорогу вверх, тропинку, но посмотрим сейчас. Фу, блин. Голова начинает болеть. Очень тяжело идется. Посмотрел, друзья, необычное место, а, туда пройти никак. Здесь надо иметь специальную канатную дорогу, туда не подняться. Алекс, надо идти к реке, здесь не пройти. А, дорога просто-напросто канатная должна быть. Давай, выходим к реке, пока не поздно. Ай. Офигеть. Друзья, смотрите, включаем, под носовым петли, включаем. Обгоревшие колеса. Возможно, техника сгорела. Смотри, что здесь произошло. Итак, что ты думаешь? Сейчас, подожди. Фу, офигеть, здесь взрыв, что ли, был, да? Охренеть. Что-то взорвалось. Скорее всего, был автомобиль, и от него отлетели колеса. Вот именно. Так. Я пойду проверю там пока. Охренеть. Что здесь происходит, друзья? Блин, эти долбаные комары заколебали. Оф... Офигеть. Смотрите, воронка. Долбанула. Охренеть. Ну да, давайте скажите, в лесу искали золото. Вон, посмотрите воронка какая. Сейчас еще вам такую воронку покажу. Но ну, тут точно, наверное, тонна была. Вон, посмотрите, деревья прям лежат. Охренеть. Офигеть, смотрите, какой взрыв был. Это просто ужас. Так. Пошли там река вроде есть, смотри воронка, а вон еще воронка. Это вообще наверное тона была здесь. Вот посмотрите. Сейчас мы. Здесь тушенки лежат, крышки всякие. Вот смотрите железо к дереву. А железо к дереву. А здесь наверное шланбаун был, да? Кто скажет, тот не поверит. Так. Пока... О, по времени все. Так. Реку нашли. Посмотрим. Охренеть, аккуратно будьте здесь скользко. Друзья, самое главное, ставьте лайк, подписывайтесь и ждите следующая серия от меня, от Алекса и от Кати. О, очень тяжело было сегодня. Всем пока, всем до новых встреч. И колокольчик не забывайте ставить.